Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 13 сентября и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. А по паре евро-доллар последние несколько торговых сессий в рамках часового таймфрейма сохраняется восходящая. Цель данного движения – это уход выше максимумов, которые были зафиксированы 11 сентября, то есть выше движения уровня 1.1649 по направлению на 1.1750 и 1.1830. А данный сценарий будет актуален до тех пор, пока пара торгует выше минимальные значений, которые были сформированы 11 сентября по цене 115,65. А по паре британский фунт-американский доллар тенденция восходящая на текущий момент сохраняется, но вчера мы видели не не добить до максимума то есть мы в ближайшее время можем получить остановку, а завершение а данной нисходящей тенденции послужит та ситуация, при которой британский фунт пробьет минимальное значение, которое было зафиксировано 11-12 сентября в области 129,64 и после этого можем ожидать возобновления нисходящей тенденции. По паре американский доллар канадский доллар сохраняется тенденция нисходящая. Цели по снижению это область 1.2882. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 1.3077. По паре американский доллар японская иена в рамках часового таймфрейма сохраняется тенденция восходящая. Цели роста это уход выше максимальных значений 11-12 сентября и далее движение по направлению на 112.47. А возврат к продаже будем рассматривать после преодоления минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 111 .10. по паре австралийский доллар американский доллар вчера мы смогли пробить максимальное значение 11 и 10 сентября что в рамках часового таймфрейма завершает ту нисходящую формацию которая у нас началась 29 августа практически две недели она сохранялась и вчера мы перешли в фазу по коррекции поэтому на текущий момент с точки зрения продаж необходимо дождаться завершения данной коррекционной формации но с с точки зрения покупок разумный вход на мой взгляд находится при ретесте к уровню пробития в области 7133 но в ближайший день данный сценарий будет актуален дальше уже будем смотреть по развитию ситуации. По паре евро фунт сохраняется тенденция нисходящая. Также мы видим некоторую остановку. Не смогли вчера обновить минимальное значение 11 сентября. В свою очередь уход выше максимум 89.36. Максимальное значение вчерашнего торгового дня даст предпосылки на возобновление роста с целями до 90.61 и 92. Соответственно, ну а пока тенденция нисходящая сохраняется, цели по снижению это область 88.25. А золото вчера смогло закрепиться выше максимальные значения которые были зафиксированы 11 сентября что в рамках часового таймфрейма у нас переводит в фазу восходящего движения целью роста это область 1215 долларов за тройскую унцию а возврат к продажам будем рассматривать после преодоления минимальных значений которые были зафиксированы вчера по цене 1192 а нефть марки бренд вчера обновил локальный максимум шли выше отметки 79 48 79 долларов 48 центов за баррель нефти марки бренд и движемся по направлению на 80 87 восходящий сохраняется да, он будет актуален по крайней мере до тех пор пока мы торгуемся выше отметки 78 58 минимум вчерашней торговой сессии а по индексу dax на текущий момент сохраняется тенденция нисходящая но мы также видим остановку а в данном нисходящем тренде практически Торговую неделю эту у нас сохраняется боковик и в том случае, если индекс DAX может закрепиться выше отметки 12 048, максимальное значение этой торговой недели, то будем ожидать возобновления роста с целями до 12 тысяч 420. Но ну, а продолжение нисходящей тенденции послушать уходит ниже минимальные значения вчерашнего дня и, соответственно, 11 сентября. А по биткоину текущая тенденция нисходящая сохраняется. Сегодня вплотную подходили к отметке 6383 доллара за биткоин, а максимум 11 сентября. В том случае, если удастся закрепиться выше данного уровня, то можем ожидать завершения данной нисходящей формации и вновь переход к фазе роста с целями до 7478. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.